о том как держит чан температуру значит купались мы вчера где-то наверное до часу ночи так вода была ну, нормальная такая не горячая вот, значит сейчас на улице минус 9 подходим накрыт и видите вода идет пар здесь плавает что-то теплое теплое пиво плавает вода вода надо лезть с утра полоснуться парит В общем, держат всю ночь. Ничего не подкладывали. То есть на углях, он, которые там остались, вполне себе. Время уже 10 часов. То есть сейчас два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять, 10... Почти 10 часов держит температуру норма.